Мы прославляем только Тебя, Господь Воздаем всю полу только Тебе, Господь Оставлю я, если ночь ид ⁇ т Оставлю я, посреди с Твои дела прославлю я, ведь ты все можешь. Прославлю я, не стану никогда. Прославлю я, если солнце светит. Прославлю я, если ночи два. Прославлю я, посреди сражений. It's not Возглеца и среди нас, Бог живет, слава, Царь, среди нас, славьте, славьте, славьте, слава Such O-G